Мы с тобой брат из пехоты А летом лучше, чем зимой С войной покончили мы счеты С войной покончили Мы счеты с войной покончили Мы счеты, бери, женель, пошли домой Я считаю, что нужно учить, слушать и петь военные песни, песни времен Великой Отечественной войны, Первой мировой войны. Ну, во-первых, это наша история, история наших побед, та история, которой мы можем гордиться. Во-вторых, в этих песнях есть настоящие. в этих песнях есть такие переживания, которые на планку выше, чем переживания людей, которые живут сейчас, в мирное время. Доллар растет, курс нефти падает, что-то еще происходит, квартиры дешевеют. или Двойку, например, я получил, учась в каком-то классе школы, или премии лишили. Все эти переживания на порядок ниже уровнем, чем те переживания, которые были у людей, у наших дедов, которые прошли войну. Когда поешь военные песни, песни тех времен, становишься взрослее, начинаешь смотреть на мир более трезвым взглядом, более ясным. Надо пить.